Здравствуйте, здравствуйте, дети галактики. Мы продукт космического расселения человека разумного. Мы продукт недавнего происхождения. Мы принесенный биовид на планету Земля. Мы не относимся к эволюционному процессу этой территории. К эволюции относятся животный и растительный мир этой планеты, что часто мешает людям осознать. Космос выращивает людей думающих, людей творческих, людей, которые будут вырабатывать инициативу развития. Простое животное стадо, которое живет, кушает, какает, космосу не нужен. Это этап прошел. Есть мушки, мышки, собачки, кошечки. Это они просто размножаются. От человечества требуется мышление. То, что развитие человека на этой планете невозможно в силу его физической невозможности соответствовать окружающей среде, что на этой планете невозможно начать первичный процесс развития материального мира, а это, собственно, давно уже, так или иначе, с грехом пополам начинает признавать гуманитарная история. Технарям это объяснять не надо. Это очевидно настолько, что даже не требует никакого доказательства. Но в данный момент я хочу коснуться одного интересного аспекта. Например, когда мы говорим о космическом расселении, то вот здесь нам понять приходится очень сложный такой вариант. Вот представьте себе, для каждой группы людей, которая заселяется на той или иную планете, ну а за миллионы лет расселения люди уже привыкли к тому, что ну, определенный этап развития проходит общество, но закономерность развития, она не меняется. Анекдот ситуации в том, что мы все знаем свой мир не по личному печне, еще раз вам хочу напомнить одну деталь. А вот если убрать вот, средства массовой информации, у нас останется узкий спектр движений. Вот дом соседи, дорогу, школу, после личной училищ, технику, вуз, семинаре. Ну как раньше, после работы все. И вот дальше у нас остается, что у нас мы получали все наши представления что до недавнего времени. Это что, газеты, журнал, книга, про стихи? Ну, журнал. И вот из этих вот печатных изданий мы узнавали все об окружающем мире. Это еще недавно. И самое главное, что художественное произведение с 19 до 30-х где-то годов не существовало разницы между таком понятием, как фэнтези, нонфикшн, там, ноуэлл. Это все один фиг, если человек уже пишет, что бы он ни писал, если это не осмотр место происшествия, непосредственно труп, когда лежит на улице, то этой грани уже нет. пограничный период, какой надо вписать в выдуманное прошлое, он и представляет интерес. То есть я как раз этим и занимаюсь. Мне просто любопытно найти нестыковки. Обычно а этом занимаются многие люди. И вот на этой границе существует огромнейшее количество литературы, картин, романов, которые нам вписывают те события в реальность. Так вот, за все эти годы накопилось компьютерных программ много, которые просто создают эту историю. Сложность заключается увязать процесс начала развития вот этой новой цивилизации на планете и предыдущей истории, которая сочинена. То есть на этом этапе нужно выдумать какие-то дворянские рада, которые будут иметь продолжность в тот период. Нужно уже заранее продумать постройку зданий, которое будет описано. Вот это самый интересный процесс пограничный период, когда в сознании вот этой части населения, которая начала свое развитие, заранее создаются мифологены, образа, история. Она не проверяется, она не опровергается. Вы не можете быть свидетелем событий, которые произошли даже ну, от вас, отходя на назад всего лишь неделю. Вот, даже события час от вас, если вы лично не наблюдали, уже приобретает характер артефактуальных новостей. Это квази -история. Это объективный факт. Поэтому, естественно, вы не можете помнить, было ли не то событие, которое описывает определенная группа людей. Вот так же, как прокол, этот, например, Петроград, Ленинград. Самый главный прокол. Там огромнейшее количество гранитных глыб, Который обрабатывается, скорее всего, или карбидами, вот, или крошка алмазов. Вот запомните, когда он будет говорить сейчас про Ленинград, про Исаакский собор, как угодно, самое сложное, не сам собор, а от облицовочные плитки, которые кругом по всему этому городу, абореционный канал, абореционное здание. Потому что здесь вам надо сразу представить себе, оборудование несложное. Несложное. Но это уровень где-то начала 20 века. Что такое карбиды для обработки? многооплавных металлов, чтобы не останавливать производство и на больших скоростях, создаются победитые напайки. Ну, слышали такой термин, спросите у технарей. Это называется карбиды. Когда в кишнородье сжигается, запрессовывается, и у вас образуется, например, какой-то напайчик на резец, который позволяет каленной стали обрабатывать на огромной скорости. Вот когда это было создано, Техника, скорость обработки и вообще насыщение товарами, предметами началась с гигантской скоростью, потому что увеличилась скорость обработки. Вот одна напайка. Так вот, с этих позиций мы смотрим. Гранит – это седьмой, восьмой класс прочности. Обрабатывать очень просто. Вот эти напайки, когда видите, победит вы сверло, когда сверывают перфорант Вот это и есть. Только увеличите побольше. Вот этот перфоратор внедряется в любую гранитную клубу, дырки. Маленький участок взрывчатки, взрывается блок, потом мы поднимаем теркер, ставим на вагоны и везем на камни камнеобрабатывающий завод. Поэтому Питер элементарно сделает на нашем камне обрабатывающем заводе. Лучше всего, что и делается во всем мире, берется алмазная кружка, заливается в сплав. Ну, в основном это делается, знаете, латунно или даже медно. И там вот эта алмазная кружка по кругу пилы, сейчас у даже продается в магазине, но ну, увеличить эту пилу побольше. И вот эти алмазные пилы, или вот так крошка, или дисковые, спокойно, легко работают с этим гранитом. Вот весь Питер не является загадкой. Его надо делать просто на камнеобрабатывающих заводах, на которых созданы вот эти вот алмазные крошки и станки с этими пилами. Вопрос возникает, куда они исчезли? Но загадки в этом нет. Когда вы видите обработанную гранит, вы должны знать, это алмазная кружка, это станки, станки инструментальные боздаж, как эту колонну. Если у вас в Питере 300 метров отступят от нее, стоят верфи, стоят заводы, вот, стоят цеха, в которых проковывают стволы для линкоров, дальше их протачивают, сверлят, делают протяжку. И вот эти станки ну, где-то, ну, может, пару сотен метров, в них запихнуть вашу колонну и за два часа ее проточить, это даже не то, что не проблема, это не разговор. Вопрос заключается в следующем. Куда после этот станок делать стакан, И он не один там стоит. И куда делась доменная печь, мартеновские печи? Потому что надо отливать вот эти чугунные станины до да, этих станков. То есть должна быть уже индустриальная цивилизация, Потому что отдельно, с и хвостами, сделать это нельзя. Поэтапно развиваясь, общий объем уровня позволяет совершенно спокойно. Ну, хотите работать с гранитом, не хотите бетонные, так сказать, от нитки идет. Ну, давайте гранит, проблем нет. Поэтому, когда вы видите самое сложное в Питере, задавайте вопрос. Самое сложное – это вот плитка. То есть это до такой уровня техника дошла, при которой вы начинаете, как в шоколадке, пилить этот гранит. Вот на эти плитки. Вот плитка гранитная или базальтовая. Вот это высший уровень, который человечество начинает применять к обработке вот этого тяжелых порог. Потому что большие блоки, то это полбеды. А когда мы доходим до нормальной шлифовки, нормальной обрезки в размер, то еще у вас прежний строг, по камню, это нормальный рабочий инструмент. Куда дёс это всё? И вот мы стоим перед загадкой вот это пограничной периоды. Питер, вот та самая накладка, тот самый турбион. Блядите. А вот Питер и представляет собой такую же накладку, как эти дурацкие пирамиды в Ягупице. Вот. И там гранитные блоки, где-нибудь стейки, которые не вышли на уровень производства железа. Нет, кроме идеи приносить жертвы себе подобных, они воевали между собой, ловили жертвенных рабов и занимались культом смерти. Поэтому белые встретили абсолютно аналитические какие-то полуобезьяны, которые не умели даже, в общем-то, сделать колеса. А рядом стоят гигантские каменные, это, ну, из граниты и базальта сделанные сооружения культовы, которые дураку понятно, Что на уровне начала 20 века делать очень просто. Еще нет этих станков, их сделать невозможно. Надо один раз понять, вам нужны карбиды, то есть сжигание в кислороде, например, банале, какого-нибудь или или просто алмазная крошка. Тогда вам надо выйти автоматически на, у нас две кимберлитовые трубки в мире есть, Якутия и ЮАР. Но в Якутии технически алмазы там раз сто больше. Вот якутскими алмазами можно улицы посыпать. Вот. То есть надо выйти на эти кимберлитовые трубки. Или выносные породы в Бразилии, или выносные алмазы в Индии. Но их очень мало. Выносные алмазы – это редкое явление, их нельзя использовать так или иначе постоянно, слишком мало. А вот на якутские алмазы, которых можно из алмаза любой инструмент сейчас делать во всей Ивановской, значит, кто-то вышел, значит, кто-то использует алмазную крошку и занимается обработкой каменных пород. Поэтому любое здание, любого какого 16 17 18 века, 19-го, Могло быть создано, если там используются гранитные обработанные плитки, только при наличии механических средств начала 20 века. И никак иначе. Вот это главный аргумент обработка гранита тяжелых породов. Вот. Но это техническая особенность, на котором, конечно, тоже можно было зафиксировать внимание, ставить, поставить под сомнение, и что у нас происходит. Ну, как правило, мало замечать, потому что внешний облик, например, Москва. Вот она в основном он кирпич использовалась. Здесь обработано на камне как таковой нет. Есть и такой белый камень, но это известняк. Его можно простой ножок опилить, как ракушник, в Крыму добывается. А гранит, ребята, это не то. А Питер – это гранит. Москва – это старый добрый наш кирпич и деревявщик. Короче говоря, я вам расскажу одну вещь. Вот что такое статуи, которые стоят в луне, которые стоят антично все эти атлетки? Я, как приглотник, могу вам сказать, ни одну статую невозможно сделать руками. Любые ударные действия, вот эти пальчики, как он, красавица, там, Диметра, или там, какой-нибудь Дианы, когда она берет стрелу, или вот этот плащ, который в каменном виде обтекает руку, скажем, Аполлона Бельведерского, он невозможно в изготовлении. Мрамор очень хрупкий. Его можно обрабатывать только одним способом, который я видел на своих глазах в демонстрации вот одной из германских вот, северных вот этих земель. Там посадили девицу относительно симпатично. Вокруг мне поставили лазер. Значит, да, нет, в 75-м меня арестовали. Это было за год до моего ареста. Значит, 74-й. Правильно. Я всем привожу самый характерный пример. Сейчас поставлена память о жертвах политических репрессий. Я сам бывший диссидент, антисоветчик, получив реабилитацию. В общем-то, я или оберечрных жертв политических репрессий. Но я вам скажу маленько, вот сейчас вы вспоминаете всех писателей, поэтов, диссидентов, фантисовического, которые писали великие пыточные такие системы, там как ГУЛАГ, БУЛАК, НКВД, КГБ и так далее. И все вспоминают самую страшную пыточную тюрьму России. Вот я этот пример постоянно привожу, потому что я был в тюрьме под названием Лефортовский. Я один могу сказать, оно находится в территории авиационно-конструкторского бюро. Вы об этом читали где-нибудь, в каком диссиденте? Нет? А почему? А как вы это не помните? Это вы должны были знать? У вас же адрес. ОС-148-СТ-40. Это адрес-то какой? Вот оно, на вот, авиамоторном. Это я еще жил, там, кстати, как мы странно жил. Так вот, я вам сейчас скажу маленькую деталь. Поставили стену плачь. Мы все им, жертвы, знаем из штанинских репрессий. Все они, это, прошедшие, так сказать, иногда пытки, иногда, так сказать, забивание насмерть на территории Лефордской тюрьмы. Лефордская тюрьма обладает одной особенностью. Она построена по такой схеме. Вот так. Вот здесь стоит регулировщик. С красным белым флажком, распределяя ведущихся на последствиях. Ну, это следственный изолятор, чтобы, например, не стыковались по одному делу. Тогда он дает красный здесь, и здесь белый флажок, а там заводит Г-образный вот такой вот, как бы, ну, как бы временный изолятор. Вот буквой Г. Что друга не слышали. Вот Вы где? у какого писателя, у какого диссидента вы прочли про эту тюрьму. А эти люди были как диссиденты. А были вообще диссиденты. Поэтому, когда мы говорим, что можно совершенно спокойно выдумать гигантский пласт истории. Смотрите, 1974 год. И поставили гранитную чушку, и лазеры на моих глазах, на общих глазах, там кинокамеры стояли, где-то за пять минут создали портрет этой девицы. Я лично видел этот процесс. Вот так и создавались все вот эти штаты, потому что руками делать это невозможно. Мрамор не выдержит ударной нагрузки. А лазером совершенно спокойно мы любой можем сделать изгиб. Вот такой же прокол город Петроград, где просто облицовочная плитка говорит, что на том уровне ее сделать невозможно. Можно, если рядом будут стоять станки соответствующие. Но вопрос с Питером, вопрос открытый. Внимание, да. господа, значит, смотрите, а самое веселое, когда вы представляете, что часы базируются на отношениях вот этих шестеренок, то есть прием передающих рычагов, когда у вас анкер понимает, так вот, запомните, самое веселое, это вот как резать эти зубы. Если вы смотрите шестеренку, и смотрите, например, такая на зуборезный автомат, ну, советского периода, периода, сейчас скажу, ну, как говорится, 85-го года примерно, вот там двигается вот такая хреновина, который, например, снимает маленькую строчку. Вот. И там поворачивается. При этом еще идет отход от нее, а дальше. И вот это идет поворот. Все глубже, глубже, глубже нарезки да и заранее высчитываются вот эти отношения. Можно не такое сложно, то есть мы пропустили строганно, оттащили руками, опять сделали. Но взаимоотношения вот этого поворота и нарезки это уже такой степень точности, когда у нас заложено уже, когда мы начинаем ее долбить. Вот это, срезать струбку. Или то же самое мы делаем, если мы делаем проход фрезой. Один хрен нам надо увязать по всему кругу взаимоотношения, которые станут едины во всей системе. То есть от стандартизации вот эти зуборезные, или у нас вот эти вертикальные проходчики, фрезные станки, или зуборезный автомат стоит. Это просто конец. Вот поэтому, когда мы говорим, вот сделать, вот, вот чтобы станок это сделать, нужно другие станки. Да. То есть вся индустрия станков, которая должна подойти к этому, к механизму механизмам переходов. Потому что для меня, например, самое сложное, всегда представляю себе. Вот э, в Америке создали фанговые машины, которые делают женские чулки. Насколько это и немыслимо а по сложности. То есть э, вот, когда вокруг нитки бегают, они свиваются в такую штуку, но еще по форме. Вот через такого такой уже порядок, чтобы сделать этот станок целая индустрия высокоточной оборудованной. Вот за, за кадром, когда вас проходят. То есть, если мы говорим о шестеренках, то вот эти это типа размеры, то есть уже расчетная база, вот это зуборезные станки, то есть это вся предшествующая индустрия. Но выходе токарный станок, он проще, чем станки, которые его делают. По поводу музеев. Все почему-то считают, что это своего рода как бы место для небожителей. Последняя инстанция. Еще раз хочу напомнить, что если мы возьмем на вооружение, что создана группа людей кем-то и зачем-то, который продолжает нам вбивать в голову существование древней истории, то эти люди вполне естественно обеспечат необходимый набор всех так называемых артефактов в этих наших музеях. Единственное, что я своей заслугой ставлю, что я, по-моему, один из трех человек за последние сто лет вспомнил один маленький факт. Это э, просто один маленький факт. В силу того, что геология это наука, которая опиривает тысячами лет, по крайней мере, горы, которые существовали, я не говорю о возрасте человеческих цивилизации, здесь на ну, планете Земля, то это значит, что когда мы берем учебники геологии, вспоминаем, что только где-то в конце 16-го, и то достаточно условное понятие, стали добывать косы в Англии, в провинции Корнуолл, вот, из которого выпаривается олово, то раньше этого времени Никакого античного периода, например, бронзовых монет, бронзовых такелажей, где туч бронзовых пугольц, бронзовых эфесов, шашек, не могло нигде быть. А еще учесть, что из центральной России меди, например, нет, никогда не было в природе, Вот и тем более олов стали повозить в районе 18 века, то все, что мы туда зайдем, посмотрим, значит сразу выкидываем бронзовые изделия сразу выкидываем корабли, потому что нет бронзовых стяга, то есть заклепок, который собирает эти доски. А так как вспоминаем, что только в Америке появляются в начале XIX века двухшпиндельные станки, позволяющие сделать глубокие сверления, то выкидываем сразу все мушкеты, которые там есть на свете, все пушки. И у нас остается, извините меня, каменный топор, шкура ближайшего бродячего мента, вот, и убегающие, чтобы ему не набили морду, академик пришила из этого музея. Выкиньте на помойку. Хватит, пора расставаться с этой бредовухой. Пока О. мы не видим подтверждение промежуточного этапа начала истории, мы так и будем опираться на и будем задавать бесконечный вопрос. Когда вы увидите какой-нибудь артефакт, для меня главное. Когда вы посмотрите просто-напросто на мушкет, а потом задайте вопрос, а на каком станке сверлили этот мушкет? Все. Опять маленькая накладка. Во всех историях нашего описания прошлого у нас отсутствует, знаете что? Как ну, зажечь трубку? Э, вот тоже маленькая накладка. Есть пришедший период. Потому что зажигать лучше всего есть такой минерал, называется пили. В нем очень много серы. Сера используется как раз для всей химической промышленности, когда нужна сера. Добывается, в общем-то, сера в чистом виде. Это где-то 5%, ее почти нет. Когда люди прокалываются, что в России делали порох, вот там порох там нет, ребят. В России не было ни одного на Евразии. Вот это место рождения чистом виде серы. А перит надо... И вот перит, замки вот этих и он дает по углеродистой стали именно углеродистой, искру под 900 градусов. Вот ей можно все, что угодно зажигать. До перитова зажигать не может А надо же быть и на шахте, на добычу. Ломоносов, как труп свою расколил. Петру Первый, как. Какой-нибудь державин. Про монаха Пимена я не говорю. Значит, должен стоять человек с луком, крутить ее, и здесь на деревяшке пакали ее зажигать, потом спички внести. Это надо писать. Вообще, как разжечь например, в хате крестьянской, дворянской, как угодно, печь, Должна быть целая индустрия по подзаготовке чурбачков, чурочек, в которых где-то центральный урядник наблюдает такими каторжниками, которые постоянно рулят перед дрова и в горшочках глиняных разносятся. Я в одноромане прочек. Ну, фантастический. Вот это такой модель поддержания огня, при котором кругом летают, летают самолеты, бомбардировщики, айфоны, iPad, но зажигать нечего. Нет минеральных особенностей, вот окружающее пространство. И нет, вот фосфора нет, перита нет, есть куча другого. И зажгите вы мне деревяшку и зажгите мне сигареты. Вот на этом и есть прокол. Когда люди научатся мысли технически. Вот. И понимаешь, что технологическая карта, например, это требует от руды для выплатки, как угодно, создания штанкоинструментальной базы, которая будет всего лишь пилить гранитную плитку. и облицовывать им в город Ленинград. Я все сказал.